Пока коронавирус никуда не собирается от нас уходить, и нам приходится учиться жить с ним. Но знаете ли вы, что при болезни нам положено бесплатные лекарства? Вот какие именно, как их получить и что делать, если положенное вам не выдают, расскажу все далее. При лечении коронавирусной инфекции Минздрав рекомендует действовать комплексно, то есть назначает препараты как при лечении причин возникновения болезни, так и для устранения симптомов. Для первого назначаются такие препараты, как фабипировир, ремдисивир, умифенавир, интерферон альфа. Для избавления от симптомов предлагают препараты для снижения высокой температуры, например, парацетамол. А при насморке выписывают увлажняющие и сосудосуживающие средства. Если присутствует кашель, то бронхолитические и другие. И получить все эти лекарства можно абсолютно бесплатно, и для этого нужно обратиться к врачу, получить от него рецепт, а в аптеке уже эти лекарства может получить кто-то из лиц, помогающий заболевшему. В этом нет никаких юридических проблем. Если лекарства вам не выписывают или не выдают бесплатно, то жаловаться нужно в Комитет здравоохранения региона и в Росздравнадзор. Также имейте в виду, что лекарства, которые предоставляются вам бесплатно, оплачивает ваша страховая, которая, в свою очередь, финансируется из наших налогов. Поэтому, если вам не выдают лекарства, это также причина пожаловаться в саму страховую компанию вашего региона. Прокуратура, возможно, тоже будет заинтересована, почему вам не выдают оплачиваемые лекарства и куда утекли выделенные средства. Поэтому смело жалуйтесь еще и туда. Телефоны и адреса перечисленных правоохранительных органов можно легко найти в интернете. Главное помните, что оплачиваете медицинские услуги налогами и имеете полное право требовать исполнения обязательств от государства.